здравствуйте товарищи в эфире пролетарские новости новости в которых буржуй наемному работнику эксплуататор угнетатель и враг в нытве пермского края выпускников и их родителей пригласили в храм на молебен об успешной сдаче егэ в нашем храме с божьей помощью состоится молебен перед егэ приглашаем всех принять молитвенное участие в этом богоугодном деле сказано в посте храмового сообщества также на стене группы опубликована фотография из храма, на которой присутствует множество детей, а ниже прикреплена аудиозапись песни «Учат в школе». Деградация системы образования дает свои очередные плоды. В школе вместо развития логики и критического мышления ребенку прививается невежество и мракобесие. Действительно, а зачем готовиться к экзаменам, когда и простой молитвы достаточно? Дольщики ЖК «Квадро» уже больше года не могут заселиться в купленные квартиры. На вопрос дольщиков, что вы будете делать, когда не сдадите объект, подрядчик говорит, что меня в это время уже посадят, не переживайте. Причиной сложившейся ситуации, по его мнению, является кризис. Добро пожаловать в современную Россию, товарищ. Пока одни отдыхают за границей, другие могут лишь надеяться получить то, что уже ими заработано и куплено. Российских школьников скоро некому будет учить. В настоящее время доля молодых учителей до 29 лет в школах составляет всего 5,5%. Такие данные озвучила министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева. При этом кадровый дефицит в учреждениях среднего образования сейчас составляет 10-11%. Сегодня профессия учителя является одной из малооплачиваемых, и при этом буржуальное государство смеет надеяться, что приток молодых учителей, волшебным образом увеличится без каких-либо на то оснований. Сын бывшего сенатора от Амурской области Амира Галямова Тимур Галямов был задержан в столице после погони, сообщает РНТВ. тв Сотрудники ДПС остановили его Лендкрузер крузер на Кутузовском проспекте. Галямов отказался показать сотрудникам ДПС документы, после чего уехал. Вскоре его остановили на пересечении Минской и Мосфильмовской улиц на светофоре. И подобные родители, воспитавшие подобных детей, занимают высшие должности в нашей стране. Товарищ, ты еще веришь, что буржуазное правительство действует в твоих интересах? Радикальный способ по увеличению количества налогоплательщиков на этой неделе предложил патриарх Хирилл. По его словам, необходимо отказаться от абортов. Добиться этого только денежными поощрениями родителей нельзя, защита жизни нерожденных детей должна стать приоритетным для всех, кому не небезразлична судьба отечества, заключил он. Вот так зажравшийся патриарх рассуждает о том, как увеличить население и как грешно делать аборт, а то, что большинству населения в жизни не прокормить более одного ребенка ему не домек. Товарищ, не жди, пока Россия вымрет при капитализме. Вступай в борьбу за диктатуру пролетариата. Пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза коммунистов. С честным взглядом на происходящее.